Мы вместе забиваем гол Мы вместе, когда приходит беда когда победа мы Играем в футбол, когда пропускаем гол Мы вместе Когда приходит беда когда на того победа На дворовых полях и мировых аренах Под давлением шума Футбол ради победы На ящик Криева или чемпионов лига Но всегда царит спортивный интерес Турнира в игре номер один Где важен коллектив Тренер настроил тактику и задал мотив Соперник испытает Настолько ты готов, не допуская ошибок Моли футбольных богов Трибуны ждут гол, волну пуская Чтобы зажечь над головой яркий фаер И всех объединяет нас, любовь в большой игре, и только вместе мы придем к своей победе мы